Всем привет! В эфире обзоры мобильных игр от A, а у микрофона я, Амортис. Сегодня мы с тобой поучаствуем в космических гонках, сколотим отряд для борьбы со злом, отдубасим несколько десятков зомби бейсбольной битой, научимся управлять королевством, сыграем в баскетбол, а также построим укрепленную военную базу. Поехали! Первая игра на сегодня — гоночная аркада Future Racing 3D. Как и следует из названия, главная тема оформления игры — футуристичность всего, что происходит вокруг. Локации оформлены так, что напоминают то что-то из звездных пойн, то из того же трона. Скорости динамика, кстати, чувствуются отлично, а скорости в этой игре действительно космические. Также в гараже можно наворачивать уже имеющиеся корабли и покупать новые, репостить свои рекорды в соцсети и многое другое. Вторая игра называется Salmon Masters и это RPG. Разработчики, по-видимому, пытались выполнить ее в стиле олдскульных японских RPG-шек с полосками жизни и уроном, которые отображаются цифрами над головой персонажей. Графика здесь такая вот мультяшно-няшная, что, кстати, довольно неплохо. Игра как бы не пытается выглядеть серьезнее, чем она есть. Главная фишка игры ⁇ это то, что под твоим командованием не какой-то один персонаж, а целый отряд. Не сказать, чтобы это было чем-то новым в играх вообще, но на мобильных девайсах подобного достаточно мало. Следующий. А следующий ⁇ Zombie Age 2 И это довольно стандартный слэшер про зомби. Но стандартный не значит плохой. Вообще, слэшеры — это нечто такое динамичное и в то же время расслабляющее, и эта игра не стала исключением. Играем мы, само собой, за выжившего, который вынужден пробиваться к спасению через толпы живых мертвецов. Помимо основной задачи «выжить», каждая миссия имеет еще и подмиссии — убить больше 60 зомби, к примеру. Чем больше ачивок наберешь, тем больше звезд получишь за уровень. Далее Age of Warring Empire – это стратегия в фэнтезийном мире, ну магия и все такое. И по словам авторов, главным плюсом игры является взаимодействие пользователей, которых много. И кстати их и правда много. Ты можешь заключать альянсы или уничтожать соседей под корень, все в твоих руках. Это стратегия, вот и мысли как стратег, исходя из своих предпочтений и убеждений. Строй себе город, собирай армию, налаживай дипломатию, все в твоих руках. По крайней мере, пока не придет более сильный соперник. Следующая игра – баскетбольный симулятор NBA 2К14. В принципе симулятор как симулятор, в плане управления оно довольно стандартное для подобных игр и довольно гладкое. Тут все просто, команды, турнирные таблицы, лидеры, особой оригинальности не наблюдается. Особо хотелось бы отметить приятную графику и взаимодействие и кинематику персонажей. Во время игровых пауз, перерывов и, не знаю, небольших заставок, чуваки обнимаются, жмут друг другу руки и вообще ведут себя почти как живые. Это очень погружает в игру, так что советую всем любителям баскетбола. Ну и последняя на сегодня игра Battlefront Heroes. Для этой игры требуется постоянное подключение к сети, но это не удивительно, ведь она опять-таки завязана на взаимодействии игроков. Это такой милитаризированный сим-сити с графикой веселой фермы, где ты строишь свой город. Но цель города не только и не столько просто функционировать, сколько создавать армию. Ну и защищать себя от внешних нашествий, разумеется. Так что защитные турели, казармы и прочие прелести военного городка в твоем полном распоряжении. Стройся, развивайся, создавай армию, кооперируйся с друзьями и в атаку. Ну а у нас на сегодня все. Если понравился обзор, подписывайся и ставь лайки. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого!